если сильная эмоция повторяется то отпечаток в уме обычно усиливается с каждым разом с каждым повторением если на ребенка кричат при посторонних или рассказывают про него другим что это такое нелицеприятное то вот этот отпечаток будет гораздо сильнее бывает очень часто родители даже не осознают что ребенок их слышит и понимает Бывает желание родителя оказаться интересным собеседником, очень сильно разрушает самооценку ребенка. Ну зачем ты это рассказываешь про своего сына? Друзьям там, на застолье где-то. Что он там, допустим, украл в гостях ненужную ему женскую губную помаду у кого-то, у тети Вали там. Ему и так уже было очень стыдно, когда это обнаружили и поставили в угол неизвестно за что. Ведь он не понимает, ему на самом деле просто понравилась красивая штучка. И он неосознанно прикарманил ее. Это, этот отпечаток из моего детства. Причем воровать меня вот этим вот не, от, не отучили, вот этими наказаниями. Там. И на самом деле и тюрьма впоследствии не отучила тоже. А вот только йога смогла поменять сознание ну и то в течение очень длительного времени. И до сих пор еще и есть над чем работать и работать, и оно все время продолжает меняться. Но, возможно, если бы родители реагировали по-другому на детские неосознанные попытки забрать с собой то, что понравилось, может быть, если бы они не придавали этому тогда такого значения и не рассказали бы это потом знакомым, то, возможно, тогда и не возникло бы такой последующей какой-то тяги к криминалу, но это лишь гипотеза в качестве примера. Конечно, нельзя во всем на свете обвинять родителей, ну вообще нельзя обвинять. На самом деле, как есть, так и есть уже. И, ну, виновата, естественно, и среда, в которую ребенок попадает позже, и эта среда тоже, возможно, уже зависит в последствии от того воспитания, которое было до пяти лет. Поэтому ведические мудрецы говорят, что детей до пяти лет ни в коем случае нельзя наказывать руганью или давлением, или ни в коем случае нельзя применять физические наказания. Все вот эти виды насилия, они откладывают отпечатки в психике человека на всю оставшуюся жизнь. Еврейские народные традиции, допустим, воспитания детей – они также не предусматривают наказания в раннем детстве. Но ну и жалеть особо у них тоже не рекомендуется. Упавший еврейский ребенок, если даже и ушибся, то он привыкает обычно успокаиваться сам, вставать и бежать дальше. Ему не приходится особо рассчитывать на то, что сразу подбежит там мамаша или бабушка, возьмет его на ручки, чтобы пожалеть. Ребенок полагается сам на себя. То есть их не жалеют и не наказывают. Отсюда, возможно, идет необычайная вот эта вот уверенность в себе еврейского народа, из которого и следует успешность в жизни. Из-за нее же, кстати, их многие недолюбливают. Ни в коем случае нельзя винить своих родителей за то, что они там как-то вас неправильно воспитали. То, что вы... Сейчас послушаете меня и начнете выискивать какие-то причины своих неудач в том, как с вами обращались там ваши родители. Они не виноваты. Их также воспитывали. И вот у вас есть шанс разорвать вот этот порочный круг. Потому что, ну, на самом деле, да, вот точно так же передается все из поколения в поколение. И мы можем менять свои привычки ради счастья наших детей. Это святая обязанность каждого родителя. А своих родителей надо уважать, какие бы они ни были. Можете даже с ними не общаться, если это тяжело. Но, нося в себе обиду и претензии, вы делаете хуже только себе. Какие бы они ни были, вы всегда можете взрастить в себе уважение. Только за то, что они дали вам жизнь. Вы когда-то выбрали их быть своими родителями. И за это их можно просто уважать. Для чего-то вы их выбрали. А если обратиться к видическим знаниям, то вы, вы именно вот их выбрали для себя. И упрекать их вы ни в чем не можете. Это лучший вариант родителей, который только мог для вас. Иначе, вы, возможно, вообще не родились никогда. Ну, вот эта личность вы бы ни были ваши отношения, для вас это идеальный процесс обучения просто. По-другому вы бы не научились и не пришли к тому, чтобы оказаться, например, вот здесь сейчас и учиться тому, чтобы, ну вот, как воспитывать своих детей. Вы сами можете стать для своих детей прекрасными родителями. И это зависит только от вас. Часто так бывает, что мы вроде и знаем, что так поступать не надо. Но наши отпечатки в подсознании заставляют снова и снова делать те же самые неправильные действия. Многие родители сталкиваются с тем, что от шлепов малыша, испытывают какие-то угрызения совести. Но в следующий раз опять поднимают руку. То есть они поддаются внезапному порыву гнева, вызванному этими отпечатками. Вроде душа, видишь, в совести подсказывает все правильно, но эмоциональные отпечатки настолько сильны, что тело подчиняется им спонтанно. И как же с этими внезапными эмоциями справляться? Во-первых, хотя бы стремиться получить знания о том, как поступать в подобных ситуациях. Читать, слушать, интересоваться, как правильно поступать и узнавать, как правильно поступать, ну и, соответственно, поступать правильно. Изучать, так скажем, инструкцию по управлению ребенком. Потому что все в основном почему-то уверены, что и так умеют воспитывать детей. Но, как выясняется, в основном все используют какие-то шаблоны, и они далеко не всегда правильные. Есть ведическая психология, которая как раз и раскрывает вот эти темы по поводу того, как правильно, да, она и есть инструкция для пользования, инструкция для пользования своим умом, как умом родителя. Есть также йога для ума, которая учит справляться со своими эмоциями, направлять их в какое-то созидательное русло вы не просто учитесь управлять своими действиями вы меняете свое отношение к ситуациям стираете отпечатки в подсознании перепрограммируете себя на правильную волну мышления если вы занимаетесь йогой для ума то ваше поведение и привычки постепенно меняются когда мы изучаем тему меняются отпечатки в подсознании вот эту тему да когда мы изучаем просто уже хотя бы просто знаем о ней она уже способна вот э, придать направление вот этому изменению начать хотя бы изменения да когда мы ни о чем не знаем соответственно ничего не происходит конечно старые шаблоны поведения остаются и до поры до времени срабатывают прежние привычки но если вы слышите несколько раз о том, что это неправильно, не экологично, орать, например, на ребенка, плюс ваша совесть постоянно после такого поведения вызывает у вас дискомфорт, а еще вы узнаете, какие последствия каждый крик может внести в будущее ребенка, как это может повлиять на его самооценку. Благодаря всему этому в комплексе создаются новые отпечатки в вашем уме. В результате, конечно же, не с первого раза, но постепенно вы начинаете поступать по-другому. И рука, которая раньше вылетала автоматически, чтобы отшлепать провинившегося, в определенный момент начнет вместо этого чесать репу с вопросом, что же то я делаю-то, это же ребенок. В этом блюде я